Представьте себе, что человек, он триедин, он вот как бы мы его воспринимаем, вот он один такой, но он состоит из трех составных взаимозависимых и взаимосвязанных вещей, частей. Первое, это тело, тело, которое можно пощупать, потрогать, которое будет двигаться, которое будет реагировать и так далее, пока он жив, да? И вот это живое тело, это некий железо от компьютера, ну, чтобы такой язык у нас был понятный и образный, чтобы человек мог... Вот это железяка от компьютера. Теперь это может быть компьютер самого первого поколения, потом второго. Вот, допустим, самые первые компьютеры, это были как динозавры. Они были огромные, с перфокартами, со всеми остальными. А динозавры, у них был некий парус, который нагревался на солнышке. Пока солнышко светит, он ходил и бегал. И там У него была моторика примитивная, и там... Ну, в общем, он вот такой был. Потом он стал несколько другой. И компьютеры, и динозавры стали меньше, меньше, меньше. И максимум сейчас, что осталось динозавров, это там всякие ящерицы, там, тритоны и все остальные. Ну, как бы я не был тогда, но могу представить, что это вот это такое поколение. И у них, у всех рептильный мозг основной. Это тоже можно говорить. Это самые первые, там, даже у него есть рефлексы, это там спинного мозга, потом рептильный мозг, а потом уже будет лимбический, а потом будет сознание. Итак, мы говорим, Сначала уже есть железо от компьютера. Теперь нам в это железо от компьютера надо вставить программное обеспечение. Программное обеспечение, ну, давайте его назовем душой. Вот это программное обеспечение. Какое программное обеспечение может войти в это железо? Какое железо на том уровне мы туда и можем вставить вот это программное обеспечение? Вставили. У нас теперь есть железо, есть программное обеспечение, что нам теперь надо? Теперь нам надо энергоресурс, нам нужно компьютер включить в сеть, чтобы у нас было бесперебойное питание, много – плохо, мало – плохо, и вот тот энергоресурс, который этот компьютер будет потреблять и будет зависеть, как он будет работать, как он будет, ну, что на нем можно будет делать. Давление, то есть, напряжение в сети упало, ток упал, и компьютер у нас завис и так далее, вот, вот как бы это второе. Итак, у нас есть, и теперь у нас есть сознание, наше сознание, У нас в сознании это пользователь, который используя программное обеспечение, встроенное в железо, начинает этот компьютер эксплуатировать. От того, какой вот этот пользователь, и будет зависеть, насколько наш компьютер будет долговечен. От того, как у нас же так сделана эта система, она как бы этот энергоресурс генерирует сама. Вот представьте если в компьютере есть еще некий там, ну, свой пищеварительный тракт, своя система энергораспределения, он еще его и генерирует. Ну, вот такая хитрая штука. То есть, не с розетки, а все остальное встроено в него, подстанция некая такая. Вот это наш желудочно-кишечный тракт, наша пищеварительная система, в которой идет вот эта вся генерация. Итак, есть железо, есть программное обеспечение, есть пользователь, да. а мы это называем тело, биологическое тело. Мы называем это душой и называем сознанием. Это вот где наш ум, там и все остальное. Теперь мы начинаем, у нас есть биологическая жизнь, когда мы живем, выживаем, адаптируемся, приспосабливаемся к переменам климата, переменам погоды, к переменам каких-то социальных поведений и отношений, когда у нас либо все совсем хорошо, либо все плохо, либо мы, в общем, вот мы, это все в режиме реального времени. Когда мы все это делаем... Потому что, если не сделаем, то нам будет плохо, или нам будет что-то угрожать. И вот, под то, как мы будем теперь реагировать на реальность, на реальное состояние, и, общ, и социальной среды, и биологической среды, это все в режиме онлайн, это все в реальном времени, оно там внутри что-то происходит. Как мы это ощущаем? Ну, мы ощущаем это некое, некие, есть наверное, встроенные в нас навигаторы. Нам что-то страшновато, нам что-то, мы хотим есть, мы хотим пить, мы хотим в тень, мы хотим на солнышко, мы хотим походить, побегать, мы хотим попрыгать, поскакать, мы хотим спать, мы хотим и так далее. Это все навигаторы, которые, сканируя внутреннюю и внешнюю среду, вот так нашим телом подруливают. Это ну будем называть их инстинкты или рефлексы. Скорее всего это рефлексы будут, Мы же рефлекс... понятно то, что мы говорим. Вот это вот так рефлекторно. В нас встроен еще следующий уровень. Это Инстинкты. Инстинкт самосохранения, инстинкт рода родопродолжения, инстинкт территории, инстинкт воспитания детей. И появились дети, и вдруг нахлынула вот эта любовь прямо к этому вот паразиту, которого мы сами же вырастили, родили и так далее. Вот. И все это будут инстинкты. Их там основных шесть. А, если их мы начнем делить и множить, их будет больше. Ну, в общем, вот так. Но теперь есть пользователь. И пользователь он до определенной, то есть тот, кто это все эксплуатирует теперь. И вот этот пользователь, он, у него есть свои социальные амбиции, со социальные претензии, и он далеко не всегда делает то, что выгодно и полезно организму, в плане его долговечности, в плане его жизни обеспеченности Ему, допустим, он хочет есть, а у него совещание, и он, он хочет спать, а у него совещание. А он хочет в туалет, а здесь вот как бы все сидят, и он сидит. И вот, понимаете, он вот так вот, он как бы устал, а должен демонстрировать, что он вот такой бодрый. Он бы хотел поспать после субботы-воскресенья, а ему надо ко времени идти на работу. И он постоянно себя неким образом вгоняет вот в эти социальные общепринятые... Рамки и в то, что у него есть социальные обязанность, социальная ответственность. Он время говорит, я должен, я обязан, я герой, я такой, я... В общем, вот он, и у него есть социальные амбиции. И вот, когда человек так биологию задвинул подальше, чтобы эта биология ему обслуживала только, он ее старается всячески не слышать. Ну а социальная жизнь, она у нас... У нас запрет на отрицательные эмоции. Мы не можем проявлять отрицательные эмоции, потому что это не принято. Мы, там не принято, что чешется, чеш, чесаться нельзя. У него крутит живот, а он все равно должен улыбаться. У него где-то что-то болит, а он вынужден все равно не проявлять этих, понимаете? И вот получается, что пользователь, он этот... Автомобиль или этот компьютер, или со встроенным всем, он его под себя корешит, под себя подстраивает.